Всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. Как у вас дела? У нас отлично. Рассказывайте в комментариях, как у вас дела. Сегодня мы, сегодня мы будем готовить будем готовить курейку. Ну, не просто курейку там пожарить или не пожарить она будет тушеная. В общем, будут рулетики из курицы. Я взял такое филе бедра. Оно уже очищенное от кожи, от костей, но нам все равно придется его еще обработать не просто так взять, завернуть и сделать. Нет, можно взять просто бедро, самому почистить, но это такой вариант. Для тех, кто умеет это делать, проще всего взять такое и сделать. Вот. Подписываемся на канал, ставим лайкосик. Ну, а мы начинаем. Я сейчас покажу, как его приготовить. Так, для начала нам нужно дать вкусу мяса. поэтому досыпаем немножко соли, только немного соли. Сразу предупреждаю, потому что у нас будет еще там соевый соус. Немного соли. Добавим сразу копченой паприки. Копченую паприку не жалеем. Офигительная приправа, я думаю, все уже это знают. Сухого чесночка. И, естественно, просто черного перчика. Пока что этого будет нам достаточно. Но это еще не все приправы и ингредиенты. Все, теперь это хорошенько все перемешиваем. Чтобы приправы разошлись. Все, перемешали. Теперь следующий этап. Ну что, теперь самый, наверное, ответственный этап. Берем филейку, кладем ее. На досточку, на стол, куда вам удобно. Берем обычный полиэтиленовый пакетик, кувалдометр и размазываем филейку под пакетиком. Короче, должна получиться вот такой вот пласт. Это готово. Ну, маленький кусочек отвалился. Ничего страшного. Следующую. И, в общем, все филехи обрабатываем по одной и той же технологии. Теперь берем сыр. Сыр, в принципе, нам не важно какой, какой он больше нравится. Режем такими хорошими ломтиками. У нас там получается 8. Филешек. Поэтому берем, отрезаем такие хорошие пока что вот такие пласты и делим их пополам. У нас их сколько сейчас получилось? Все учили, мы, знают математику. У нас их 6. Поэтому режем еще один и режем его пополам. Так, сырок мы подготовили. Теперь приступаем к самому, что не есть созданию шедевра кладем сырок и заворачиваем наш рулетик поплотнее как можно завернули рулетик дальше берем сырокопченый бекон не обязательно совсем не обязательно но хотелось тут прям чтобы было сочно и хорошо берем бекончик и обворачиваем уже беконом и два. Все, перекладываю наши рулетики сразу в тару, где они будут запекаться. Речь это не тебе. Успокойся, ты тебе такое нельзя. Понюхать можешь, но есть ты это не будешь. Да, да. все помещаем их аккуратненько ай-яй-яй-яй-яй-яй что-то тут не лезет немножко сейчас, сейчас. сейчас втулим А теперь мы сделаем соусет с которым зальем сейчас сия рулетики чтобы они у нас в нем протушились наливаем соевого закидываем туда пару столовых ложек сметаны Дальше у нас пойдет туда ну, ложечки 3, я думаю, чайных горчицы, такие с горочкой. Горчица не прям острая, горчица такая слабенькая, поэтому можем ее не жалеть, но ароматненькая. Немножко перца. И головку чеснока. Чесночинки просто берем, зубчики, и просто давим ножом. Лично ты чеснок будешь? я знаю что ты его будешь просто давим чесночок он нам нужен для аромата чтобы он отдал аромат все чеснок можем просто высыпать на наши рулеты здесь побросать во всякие ниши в это время разогреваем духовочку до 200 градусов Оп. Теперь хорошенько размешиваем наш соус и заливаем. Все, теперь нашим соусом поливаем такую курицу. Распределим кисточкой наш соусец хорошенько. Ну все, накрываем хорошенько это фольгой в духовочку минут на 40. Потом снимем фольгу и еще минуток 10-15 без фольги. Ну Вот и пришло то самое время, когда мы проб будем пробовать рулетик. Вы его уже видели в разрезе. Ну, а я попробую, пока еще не пробовал. М -м -м -м -м -м. Он очень нежный, он очень нежный. Блин, он очень вкусный. И вот э соус, который мы сделали, который мы залили, он обязан быть, он обязан быть с этим вариантом приготовления и ни в коем случае его не выливайте, никуда его не девайте, когда будете делать какой-либо гарнир к этому, к этому рулетику, там пюрешка, просто картошечка, гречка, рис, неважно, рулетик и гарнир, о, и полить гарнирчиком этим соусом. Это просто супер, это Крутой рецепт, это очень вкусно, это очень ароматно. Попробуйте сделать точно так же, с теми же самыми ингредиентами, с теми же самыми специями. Я уверен, вам зайдет пушка. Ну, а я вас попрошу подписаться на канал, поставить лайкосик и оставить свой комментарий. Ну, в принципе, все. До новых встреч, пока!